вопрос, чтобы уехать для меня, ну как бы не стоял, хотя меня уговаривали родители это сделать, говорили, что как бы, мне будет безопаснее в каком-то другом месте Если ну, как бы мне придется отсидеть, то значит я отсижу, я совершенно нормально к этому отношусь. Это нормальная часть российской повседневности для меня сегодня. Ну, пытки, я действительно боюсь пыток. У меня был опыт пыток, и это для меня очень такая сложная история и сложные переживания. А Была какая-то общая проблема, у, потому что ездила ездил по разным городам угу. у жителей России, какая-то общая ментальная особенность, общая боль? Ну, общая боль, это, конечно же, огромное количество людей, которые в детском и подростковом возрасте пережили насилие. художница Катрин Нинашева предложила питерским жителям поругаться с ней. Арт-активистка организовала серию перформансов, призванных привлечь внимание к проблеме домашнего насилия в условиях карантина. Нинашева прошла по спальным кварталам Санкт-Петербурга со столом, парой стульев и вазочкой с цветами. Любой желающий мог присоединиться к ней, чтобы обсудить важную тему. Это просто повальное количество людей переживание, переживание насилия в каких-то очень страшных и сложных обстоятельствах, невозможность получить поддержку, невозможность получить помощь, переживание насилия от самых близких людей. И, к сожалению, вот это какая-то прям такая постоянная история. люди били на мне какие-то татуировки, которые связаны с их переживанием насилия. И как раз-таки вот эту татуировку набил на мне молодой человек в Краснодаре, его зовут Илья, он испытывал вину за то, что он проявлял агрессию, в том числе насилие, по отношению к своим близким людям, в том числе к женщинам. И это было связано с тем, что он подвергался сам насилию в армии. То есть это такая как бы зацепленность насилия, такая как бы круговая история году я вместе со своим партнером приехала в Донецк мы приехали туда к моему ну как бы к моему дедушке который уже уехал из Донецка и у него там была квартира и там была могила моей бабушки то есть нам хотелось выяснить что вообще со всем этим происходит И в Донецке нас по ориентировке у ребят полицейских была моя фотография, они про меня искали, нас задержали на выходе из магазина и сначала было большое количество разных допросов. И, и, в общем-то, чуваки спрашивали, почему я приехала. Они были уверены, что я приехала делать какую-то акцию, потому что еще тогда это время совпало с инаугурацией Владимира Путина новой и с Днем Победы. И они были уверены, что я приехала делать какую-то акцию. Нас привезли, и там уже происходило пыток, если да, можно так сказать, ну как бы пытали физически моего партнера, я слышала все эти крики, и это было самой такой, наверное, страшной для меня пыткой, когда ты слышишь, как твоего близкого человека пытают, когда ты слышишь, как ему больно, как он не может как бы ничего с этой болью поделать. В какой-то момент вот эти люди, которые нас пытали, стали спрашивать, чей Крым, и Когда я сказала, что Крым находится сейчас, Крым находится на территории Российской Федерации, я так сказала, как бы один из людей, который нас пытал, стал меня душить и, ну да, стал вообще меня душить. расстрела ребята наставили на меня оружие ну, как бы автомат и собственно сказали что если я сейчас как бы не признаю что я приехал делать акцию то в общем-то они меня расстреляют и я помню что в тот момент я подумала что ну слава богу наконец-то я умру потому что я уже ну, как бы почувствовала какое-то такое некое освобождение что ли я настолько уже устала от этих пыток мне настолько было тяжело больно и как бы плохо что я подумала, что да, было бы здорово уже умереть наконец, чтобы как бы все это как бы закончилось. Красной площади моя коллега-соратница Аня Боклер меня побрила, и нас обеих тогда отправили в спецприемник. Тоже мы отсидели там какое-то количество суток. Я провожу встречи, которые называются вместе, провожу встречи вместе со своими соратницами, которые называются ⁇ Я остаюсь ⁇ Это встречи, такие типа комьюнити, встречи, группы поддержки для тех, кто остается в России испытывает какие-то разные сложные переживания в связи с сложившейся ситуацией. Полицейские и забрали меня оттуда, вменили мне неповиновение сотрудникам полиции, статью 19.3, и мне дали 14 суток У тебя есть какие-то мысли насчет будущего России? Нет, у меня нет мыслей даже насчет моего будущего. И я тоже воспринимаю это как новое. То есть у тебя нет ощущения светлой, прекрасной России будущего, нет. до которой надо дождаться? И... Нет, ощущения светлой, прекрасной России будущего у меня точно нет. У меня есть вера в людей. У меня есть вера в людей, я знаю, что люди, которые нас окружают, которые меня окружают, это сильные люди, это люди с э, ну, крутым духом. Поэтому да, как бы приходя в том числе на группу поддержки, я вижу, э, что люди способны поддерживать друг друга, люди способны выживать. Это очень круто, важно. И я понимаю, что с такими людьми, какой бы Россия будущего ни была, мы все равно справимся, и мы все равно выживем.